Всем привет! Очередной обзор биржи iobit, где проходит airdrop FastDollars. Раздают эту монету за выполнение простых заданий. Торги по данному токену обещают открыть в июне. Еще 4 дня, новостей пока нет, но ждем. Также на старт торгов станет доступен фарминг и памп. У каждого задания есть свое описание, Нажимайте кнопку выполнить, переходите на страницу самого задания, где будет подробная инструкция, что необходимо сделать, куда подать отчет, и нажимаем обязательно кнопку «Проверить» и «Получить». Депозит, трейд, своп, фарминг, 10 дайсов. Снимал отдельные обзоры, ссылки будут в описании. Рассказал, как выполнять. Трейд, своп я делаю на 10 копеек. То есть, своп в дефе. USDT рубль я выбрал пару. Торгую на 10 копеек, а трейд рубль пара с троном. Покупаю 0.1 или продаю 0.1 TRX. Биржа это устраивает, моя статистика ни одного отклоненного. Вот этот глюк у меня ежедневный. Обнуление статистики есть от этого средства, совершить обмен на 10 копеек и появится сейчас информация по выполненным заданиям. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok, доступен новый пост для Twitter, Facebook, VK, у кого социальные сети работают, размещайте посты, проверяйте других пользователей, каждое проверенное задание 100 монет по 12 в день. 1200 токенов дополнительно. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт не нужно. На этом у меня все. Всем пока.